Лол. Сейчас, подожди, смотри. Я надеюсь, это тот. Да-да-да-да-да, вот. Это было жестко. Я так повезло. Видел мой труп. Нет.